Человек возвращается с работы, идет к себе домой в деревню. На улице ненастная погода, снег с дождем, промозгло, сыро, очень неприятно, холодный ветер. Он решил сократить путь, пошел через лес. Идет через лес, смотрит на лесной тропе, стоит машина легковая, такси. Он вовнутрь посмотрел, никого нет. Дернул дверь, открылась. Ну, он думает, сад, обсохну, согреюсь немножко. Залез в машину, сел на заднее сиденье, закрыл дверь, и вдруг машина поехала Сама медленно едешь, что-то мистическое такое в этом есть, едет машина одна вдруг из темноты появляется рука страшная волосатая с такими ногтями коричневыми За руль, рулит рука одна все по в руки идет, даже страшнее и пропала машина едет дальше, уже огоньки появились там деревни неподалеку явно вдруг вот такая морда, заглядывает к нему в окно, ты что тут делаешь? Е еду Прекрасно, я машину толкаю, этот козел ездит. <плес> Друзья, наверное, нет в мире человека, который хотя бы раз в жизни не ездил в такси. Такси ⁇ это большая лотерея. Никогда не знаешь, кто тебе повезет, куда повезет. Мы представили, как это может быть. Маленькая история, маленькая зарисовка, таксист и пассажир. Ну что, едем, нормально пока, хотел же на всякий случай номер машины запомнить и опять забыл, этот сидит, молчит, наверное думает в кое веки повезло с пассажиром, а то б сейчас попалась какая-нибудь дура пьяная, Воздействует с ней. Лучше бы мне дура пьяная попалась, тут хоть знаешь как себя вести. А этот сидит, молчит, морду наел, щеки по плечам разбросал. Чем ты на Винни-Пуха похож? Вези его, давай. Ну почему, почему всякий раз такси у меня возникает одно и то же желание? Ай, как же не хочется платить? А что если не заплатить? Сейчас мы подъедем, двор у нас темный. Я пулей выскакиваю из машины. До домофона метров десять. Заскакиваю в подъезд, закрываю двери. Все. Ищи свищи. Интересно, догадывается ли он, о чем я сейчас думаю? Это хорошо. Ну что, рискнуть или опасно? Да, в конце концов, 500 рублей не лишние. Ай! Была не была. Быстро извини, пока не заблокировал. Куда? Ну, давай, сволочь, открывайся. Давай, я сказал, открывайся. Все, открывайся. Сим-сим, открой. Давай, давай. Оп! Поесть. Ну, все. Теперь не догонит. На тебе, придурок, на. Пока, придурок, пока. Катай дураков, катай лохов. Будь здоров. Пока. Да. Ну, разных я повидал на своем веку. Но такого? Я ничего не пойму. Он что, забыл, что рассчитался сразу, когда сел в машину? Сдачу-то возьмешь или как? Ну, как знаешь.